Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла в мае всего года был объявлен сбор продуктов для пострадавших мирных жителей и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Многие неравнодушные люди с любовью и искренним состраданием откликнулись тогда на просьбу его святейшества. В течение всего лета собранная помощь позволяла накормить каждого, кто потерял кровь, работу. Здоровья, а порой и надежды. И Святейший Патриарх благодарит архипасты, духовенство и мирян за участие в общем добром деле. Сегодня, когда мы стоим на пороге осени, наступающие холодные ненастные дни заставляют задуматься о наших братьях по крови и по вере, не имеющих пока возможности вернуться к полноценной мирной жизни. По этой причине святейший патриарх снова обращается ко всем верным чадам Церкви Христов с призывом проявить милосердие и к страждущим мирным жителям ДНР и ЛНР и Украины и принять участие в сборе предметов первой необходимости и продуктов питания. Приобретенную помощь можно передать сотрудникам храма, в дальнейшем она поступит на склад синодального отдела по законной благотворительности и социальному служению для последующей доставки нуждающихся. Щедрый Господь да благословит всех нас благополучно совершить это начинание ко всеобщий путь. Список необходимых товаров для формирования гуманитарного груза размещен на информационных стендах и официальных ресурсах церковных, с которыми вы можете ознакомиться и всех вас призываем откликнуться на этот призыв Святейшего Патриарха. Благодарим за это.